Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серый Кролик. Ну вот, у нас пришла посылка. Заказывали мы ее через, грубо говоря, инстаграм сайт Ива Вива. Молодая семья, которая реализует Ива. Ива, да, друзья, вы не, не, не ошиблись. Это Ива. Здесь всего у нас три пачки прутиков. В каждой пачке по 100 штук. И саженцы. Должно быть 50 штук. Сейчас мы вам распакуем и покажем, что для чего и как это все выглядит. Запаковано добротно, честно. Не развязалось, не размоталось. Привез в машине. Пока все устраивает. Ну, как это говорят все адекватно. Так, разрезали мы стричь пленку. Молодцы, не пожалели. Он сам сразу прутик просится, чтобы его раскрыли. Слава богу, встреч пленка пока здесь мне по не дала. Так, первое. Делаем обзор. Вот такая здесь у нас инструкция. То есть, надеюсь, вам легко будет почитать. Дальше здесь есть на instagram Ива Вива. Мы сейчас сюда постараемся вставить их на канал, чтобы вы могли увидеть. Открываем. Опа, визитка. Визиточка, господи, визитка есть, вот так, с обратной стороны, моя мечта еще вот такие деревья приобрести, посмотрите на эту красоту, красота, с обратной стороны, молодцы, все красиво, элегантно, визиточку прибираем, барабанная дробь, открываем, здесь у нас саженцы, саженцы для того, чтобы мы могли что-то потом из них плести, черники крепкие, такие ёмкие ну, черники метров, 30 наверное, не меньше, может даже 40 в коробочке, видите, сделаны отверстие, чтобы оно дышало поэтому мы эту коробочку вынесем на улицу в дровесник, и они там будут храниться до мая месяца убрали, нож нужно убрать, визитку нужно убрать и она сама открывается, ну не открывается. Охти как это! О, так мы это вынесем тоже на дровесник. положим, чтобы они полностью распрямились. Здесь три пачки. Они потому что вы хорошо еще разные. Боюсь, чтобы они нам тут не делали делать. Вот такая. Красота. Опа. Он прутик уже в принципе уже полностью и раскрылся. Высота его метра семьдесят. Ну, а для чего это все? Для того, чтобы мы могли сплести себе декоративный забор. Прутик, в принципе, как это говорят, откалиброван, то есть примерно он одинаковый. При том, что клебручку вручную, как я понимаю. За все мы отдали за вот это. И за три пачки. Здесь раз, два. И третья ветка вот здесь идет, вот он, хвостик. 230 белорусских рублей. Сказать, что дешево, ну, красота требы жертва. Это раз. Второе, сказать, что э, дорого. Ну, поставьте себе забор из металлопрофиля или там бетонный забор. Ну а так будет декоративно живоиграть изгородь. Все, друзья, идем мы делать костер, а этого все заносить в куда? В дравесник. Оставайтесь с нами, еще увидите. Ну, вот мы на улицу вышли, вот это 70, плюс, плюс, вот у нас забор, забор 40, поэтому кто-то боится. Он будет низкий там или еще что-нибудь. Представьте вот это мы вглубим в 15 сантиметров землю здесь делаем подсыпочку и делаем забор по по этой весне так что посмотрите страшно стыдно стыдно, стыдно у серого зайца чтобы и вы все прекрасно увидите своими глазами. Все, пошли, Юлька, колбасу жарить. Будем отдыхать. Ну, забор это, конечно, хорошо, но мы все-таки <coughs>, по кроликам больше. Или с кроликами. А, как видите, жинка здесь это жалеет кроликов, поэтому все сеном. Уже даже чересчур Ну, ладно. Смотрим. Смотрим. Давайте посмотрим карабаса. Какого-нибудь карабаса. Неудобно одной рукой доставать глубоко ой господи то боже мой о нашел нашел карабас карабас барабас вот ах, сейчас убежит вот ради этих малышей кролиководы и занимаются, потому что когда появляются малыши пока они не вылезли еще из гнезда или только вылезли из гнезда блин сейчас убежит это самое интересное время кролиководов и заметьте все кролиководы говорят что самое это ну когда малыши появляются, самое интересное, никогда зарабатываются деньги, потому что кролиководство это больше для души. Про деньги мы не говорим. Почему-то вот эта вот кроличиха, у меня такое чувство, что она абортировалась. Нужно ее прощупать. Прощупываю. Так, это мы сменили повторно, 29.03. Так, это окролилась, написано. Это ждем. Тут неправильно надпись это перевернул, то есть смотрите если на с этой стороны табличка то должна вот-вот окралиться, точнее покрываем, а если так, то вот-вот должна окралиться так, здесь малыши малыши, карандаши мамка радует вот они, карабасики карабасики так, здесь у нас, что у нас здесь а здесь у нас, посмотрите кроволадка Мамка и мамка. Так что, друзья, что могу сказать? Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное небо над головой. Но мы будем заниматься дальше, смотреть и наблюдать за нашими кроликами. Все, всем пока.